Программа сотрудничества, несомненно, будет продолжена. Мы в июне подписали с Натальей Владимировичем и Дмитрием Андреевичем Артиховым продление договора базового договора, который 14 лет назад был подписан нашими предшественниками, и в развитии которого, собственно говоря, и реализована программа сотрудничества. Сегодня договор продлен до 2025 года, соответственно, программа сотрудничества до этого же года будет действовать. И я уверен, что наиболее успешные проекты, а это проекты, связанные с транспортной инфраструктурой, проекты социальной инфраструктуры, школы, сады, больницы будут востребованы и с учетом того, что программа сотрудничества формируется на основании предложений всех трех субъектов Ямала, Югры и Тюменской области, то поскольку практика и опыт Хантомассийского автономного округа в части реализации программы сотрудничества подсказывает, что очень удачно реализуются как раз проекты по социальной инфраструктуре, то я думаю, что они будут продолжены, по крайней мере, с Натальей мы эту тему обсуждали и она подтверждает, что Такие же свои намерения. Что касается времени, которое у меня остается для воспитания детей. Сегодня мы были в детском саду, водили хоровод. На, мои коллеги засняли на мобильный телефон эту процедуру. Отправили моей супруге. Супруга пишет, все, Вероника, моя младшая дочка, которая два годика, несколько раз пересмотрела, посмотрела на папу. Конечно, времени немного, но вопрос не в количестве времени, а в его качестве. И я как бы тяжело не складывался график на Сколько бы работы, всю работу не переделаешь, всегда нахожу время в рабочие дни, один день в неделю выходной должен быть обязательно, для того, чтобы провести его с супругой, с детьми и провести это время качественно с ними.